Дорогие рукодельницы, вяжу пальто, и сегодня у нас первая такая же существенная примерка. Смотрю, как легла кокетка. Ну, на мой взгляд, идеально. Поэтому мои девочки седьмого курса свяжут замечательное пальто. Нашли алгоритм, нашли, как посадить на фигуру достаточно сложную конструкцию. Вяжем дальше.